Я обожаю параметризацию. Если вы не обожаете параметризацию, вы ее еще просто не знаете в достаточной мере. Сегодня мы быстро пробежимся по основам, рассмотрим, как и зачем умышленно ограничивать параметризацию, и даже как параметризовать порядок расположения геометрии в пространстве. Отличительная черта параметрического дизайна – параметры. Это такая таблица, куда мы вносим известные нам значения, а потом как аргумент операции используем ссылки на эту таблицу вместо прямых значений, что позволяет на лету менять дизайн, потому что один и тот же параметр может быть использован в 10 разных местах, и менять все вручную неудобно. Например, в этой вешалке для кабелей главный параметр – это общая высота. Длина одной секции. Глубина секции Количество секций И количество монтажных отверстий Остальное не так важно для цели параметризации Из этих параметров в основном скетче используется длина секции И глубина секции также общая длина профиля обозначена через формулу произведения длины одной секции и количество секций. Количество секций и количество монтажных отверстий управляют соответствующими паттернами. Я параметризовал высоту модели, потому что эта вешалка будет крепиться к краям столов и полок, и у всех них разная толщина. Но все эти поверхности отличаются еще и длиной. Если я хочу, чтобы вешалка, например, закрывала всю поверхность полки от края до края, мне приходится жонглировать другими параметрами, пока длина не совпадет с тем, что мне нужно. Поэтому общую длину вешалки я параметризую напрямую, а не через длину одной секции и количество секций. Для этого я ввел такой параметр, как минимальная длина, которую будет занимать одна секция. Соответственно, количество секций теперь будет определяться отношением общей длины к длине одной секции. Разумеется, эта величина по своей природе может быть только целым числом, а подобная математическая операция не всегда будет давать целый результат. Поэтому мы округлим получившееся значение до целого. Варианта 3. Округление к ближайшему целому, ближайшему большему целому и к ближайшему меньшему целому. Так как мы хотим, чтобы параметр минимальная длина секции сохранил свой физический смысл, округляем в меньшую сторону. Соответственно, настоящая длина секции будет равна отношению общей длины к рассчитанному количеству секций. Теперь, введя общую длину вешалки, мы получаем столько секций, сколько на этой введенной длине поместится. Можно наблюдать, как при постепенном увеличении общей длины, секции сначала увеличиваются в размере, а потом добавляется еще одна. Чтобы не поправлять постоянное количество монтажных отверстий вслед за правкой длины вешалки, я поступил подобным образом и с монтажными отверстиями, введя минимальное расстояние между ними. Теперь длина вешалки определяет количество отверстий. Но так как расстояние между монтажными отверстиями значительно больше, в некоторых случаях модель выдает одно отверстие, что не является надежным креплением. Чтобы решить эту проблему, воспользуемся функцией Max, позволяющей нам выбрать наибольшую из двух аргументов и ограничим нижний предел параметра. Для этого в параметр «Количество монтажных отверстий» добавим функцию Max. Если вместе с рассчитанным количеством монтажных отверстий через точку с запятой добавить 2, при расчетном количестве монтажных отверстий меньше 2 функция Max будет выбирать 2, не позволяя опускаться ниже этого значения. Существует также функция Min с прямо противоположным функционалом, из двух аргументов выбирает меньший. Есть во Fusion одна функция, реальное применение которой я не нашел, но при правильной анатомии плечевых суставов ей можно пользоваться как логическими операторами в программировании. Например, через параметр oda я могу контролировать порядок, в которых генерируются эти геометрические фигуры. Аргумента параметр order на самом деле представляет собой ряд целых чисел от 0 до 5, бомбирующих 6 вариантов расстановки. В таблицу параметров добавлен цикл проверки числа на равенство, реализованный через сердце подобной параметризации, функцию sign. Она равна одному, если аргумент больше 0 и равна нулю, если аргумент равен нулю или меньше 0. Соответственно, чтобы проверить, равен ли параметр order какому-либо числу, нужно провести две проверки. В случае, если они обе возвращают единицу, то параметр order равен этому числу. Проверить, возвращает ли оба параметра единицу, можно перемножив две эти проверки. Теперь у нас есть ряд проверки значения параметра Order. После этого в чертеже разместим все три сегмента таким образом, чтобы у них не было общих границ с началом координат. Мы знаем, в каких случаях круг находится после квадрата и в каких случаях после шестиугольника. В той же функции санкции проверим, находится ли круг после квадрата. Если да, добавим длину квадрата. Таким образом, если хоть одно значение условия равно 1, что будет означать, что квадрат находится перед кругом, мы сдвинем круг на величину длины квадрата. Точно так же проверим, находится ли круг после шестиугольника. В случае единицы добавим длину шестиугольника. Чтобы значение никогда не приравнивалось к нулю, добавим небольшой отступ. Подобным же образом поступим с остальными сегментами подставки. Все упомянутые модели будут доступны в 3 d формате. Полный список операций и функций доступен на сайте Автодеска. из распространенных мы не коснулись только получения дробных остатков, тригонометрических функций и возведения в степень. Ничем остальным я регулярно не пользуюсь, кроме рандома. Им я не пользуюсь вообще. Фига, здесь вообще рандом.